Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в гостях у нас спикер, которого, к сожалению, не было на форуме, на которого мы всегда рады видеть у нас в эфире, политолог, журналист Александр Морозов. Здравствуйте. Приветствую, Данил. Здравствуйте. Вы знаете, очень жаль, что вас не было на форуме. Было много дискуссионных панелей, на которых было бы интересно вас послушать. А мне интересно вот что. Вы наверняка следите за последними новостями, вся эта волна арестов очередных, репрессивного безумия. И я знаю, что вы умеете очень хорошо описывать реальность, данную нам в ощущении, в том числе политическую реальность. Вот скажите, пожалуйста, как бы вы описали вот то, что мы сейчас там видим? Ну, во-первых, спасибо значит, за добрые слова, надо сказать, что я очень жалею, что я не смог участвовать действительно из-за травмы глаза в форуме, хотя я и был там заявлен, и я придаю большое значение форуму и тем дискуссиям, которые там они идут, это не бесполезно далеко, и, и это должно продолжаться. Понятно, что мы все, как бы сказать, подавлены, шокированы, это общее такое состояние, хорошо видно. И комментарии такие, как бы уже даже видно хорошо, что люди не находят в себе силы даже комментировать это, а просто предпочитают уже молчать, потому что, ну, во-первых, надо сказать, что все хорошо понимают уже, что из себя представляет этот режим, куда он движется, что с ним, так сказать, дальше будет. Причем надо сказать, что поскольку режим этот себя уже, так сказать, ну, выстроил линию своего развития, то есть какой-то интриги там никто уже не видит какие-то разговоры там о транзите о оттепели это все не имеет никакой почвы все это понимают все видят эту перспективу которая образовалась из поправок и дальше репрессивных законов эта волна которая идет сейчас на наших глазах но она явно не последняя потому что так можно уверенно сказать что впереди во первых как бы уголовные дела по территориальной целостности о заявлениях Поскольку криминализуется статья в Конституции, которая там внесена, да, о территориальной целостности. Плюс криминализуются какие-то выступления историков. И не сегодня-завтра, как только выборы пройдут, мы увидим еще, значит, возбуждение дел против двух-трех гуманитариев. Будет очень много тоже по этому поводу и так далее. Короче говоря, здесь главная ситуация сейчас в чем, что э, всем все ясно уже. Невозможно дальше просто публицистически описывать этот режим или публицистически его на разные лады проклинать. А что получается требуется, так бы я сказал. Мне кажется, ну, это как любое мнение спорное и может быть оно и ошибочно, но тем не менее я скажу. Мне кажется, что э, все-таки главная проблема заключена в том, что не только мы сами, но и окружающий нас мир, политики европейские, американские, они продолжают все как бы, воспринимать этот режим в его динамике, попросту говоря. Ну, как бы сказать, что либо он сам по себе изменится, либо он разовьется куда-то, либо в нем самом какие-то произойдут там расколы, может быть, как многие ожидают. Либо люди просто его, э, ну, как, сказать, как, штамп, э, как это называется, заштамповывают каким-то определением. Мы можем его сравнить там с любым авторитарным режимом и на этом успокоиться. Но для того, чтобы дальше действовать в отношении этого режима, мы все чувствуем, что режим санкций, как правильно сказал трибунуэль ну, Макрон, он дошел до своего предела возможностей. Э, санкции это хорошо, они, так сказать, работали какой-то период, но всех, конечно, интересует вопрос сейчас, что дальше-то по отношению к этому режиму, который собирается дальше жить теперь уже в обнимку с Лукашенко, следующие, так сказать, следующие десятилетия. И в этом смысле, если заканчивать, я скажу, что важно было бы заново совершенно на, на языке э, практически международного права описать этот режим как режим, совершающий преступление. А, это непростая задача. Потому что это только кажется легкой задачей. Только с точки зрения там, обывательского восприятия кажется, что да вот же преступление, пожалуйста. Нет, с точки зрения международного права и тех последствий, которые могут быть с точки зрения права, а, это не такая простая задача. Потому что у нас часто очень любят, знаете, ну, как бы так э, говорить о мире, как будто бы весь мир тоже один большой авторитарный режим, который может прямо завтра принять какое-то решение, например, там, э, произвольно лишить каких-то людей, владеющих собственностью этой собственности, или внезапно ни с того ни с сего перестать покупать, допустим, какие-то конкретные продукты из Российской Федерации, например, почему-то именно газ. А вот, допустим, продукты металлургии там, или э, э, тита, перера, э, переработанный титан будут продаваться дальше, как и химия, например. Это все довольно-таки это требует нового взгляда. Вот я считаю, что мы должны в какой-то мере последовать за призывом не только Макрона, но, по всей видимости, сейчас уже и Байдена, и сказать себе, значит, э, дальше 10 лет. 10 лет этого истребления. Значит, либо мы, наш, либо мы все в этом участвуем, нашли возможность действительно убедительно квалифицировать то, что действует режим, так, чтобы он в конечном счете подпадал под трибунал. Под трибунал. Тогда, конечно, мы можем дождаться и каких-то более серьезных мер и более глубокого, глубокого решения проблем. Вот такое у меня, такое у меня наблюдение есть сейчас знаете, довольно противоречиво. Вы говорите, что высылаетесь на Макрона, который называл режим санкций контрпродуктивным. Вы говорите, что, видимо, это не работает. Ну, а, по-моему, настоящих-то санкций еще не было. Настоящие серьезные санкции только лишь обозначались в тех резолюциях, которые принимал Евросоюз, в тех месседжах, которые отправляла администрация Байдена, Путина. И речь идет об очень серьезных вещах в которых я, кстати, достаточно детально пытался недавно разобраться. Например, отключение России от того же SWIFT, нефтегазовая эмбарго ну и тому подобные меры. Аналоги, которым уже были в мировой истории, которые оказывали значительное воздействие, пусть и не разрушительное до конца, на режим, ну, например, на иранский режим. Почему, еще не увидев таких санкций, мы уже размышляем вообще об отказе от санкционной политики? Нет-нет, речь идет не об отказе от санкционной политики, а речь идет о том, что э, для того, чтобы принимать политические решения, перед которыми теперь стоит Европа, США и вообще и весь остальной мир как бы в отношении России и того, куда она движется, для этого требуется не просто назвать возможные репрессивные меры, а точно показать сценарии, которые за ними последуют. Почему? Потому что речь идет о... о речь идет о развертывании экономической войны против страны, которая обладает ядерным оружием и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. А, это первое. Второе. Речь идет о развязывании экономической войны масштабной против страны, которая, в отличие от Ирана, да, уже показала, что она готова действовать э, в рамках гибридной войны Любыми террористическими способами. То есть, условно говоря, тут важно ведь э, заявить не о том, что можно отключить от SWIFT, а важно от, э, сформулировать ясно, каким будет следующее действие после того, как Российская Федерация реально не просто угр будет угрожать, а подорвет оптоволоконные кабели э, под э, Атлантическим океаном. А что это... вы такое говорите? Я просто, честно говоря, <смех> ушам своим не верю. Или, или например, как бы, если Российская Федерация в ответ на попытку эмбарго нефти как бы сделает то, что написано в во военном обозрении у нас, в качестве одного из, одной из 15 быстрейших мер. А именно а что там написано? Затопит, затопит судно в Персидском заливе, перекрыв фарват, которое... Достать оттуда будет быстро невозможно, да, которое вызовет неизвестные последствия. Таких действий у Кремля предусмотрено довольно много, и оно все понимают из, из политических и военных аналитиков не на уровне публицистики, а на уровне сценариев в дальнейшем. Я не к тому, что э, Кремль страшен да, и что Запад должен его бояться, нет, это все к тому, что... Должен быть раздел во всех этих бумагах. Вот перечисляются санкции, но мы хотим видеть как бы три сценария последствий. И в этом смысле слова, первый сценарий последствий мы сразу исключим из разговора. Первый сценарий это раскол элит. Нет, мы все уже знаем, что не будет никакого раскола элит. Значит, это, эта цель исключается да, из этого сценария. Значит, Что будет вместо раскола элит в случае углубления санкций? Усиление конфликта. Ну, на мой взгляд, я думаю, что на этом месте те, кто принимает решения, те, кто отвечает за судьбу людей, за дальнейшую форму войны, они должны взвесить для себя очень серьезно, насколько далеко они готовы в этом пойти. Почему? Потому что это большая иллюзия, понимаете, частных лиц, живущих каким-то обратным ресентиментом. Это иллюзия людей, которые думают, что если сильно пригрозить или нахамить, этому Кремлю, то значит он сразу куда-то отбежит, денется, сдаст и Реальные события последнего десятилетия показывают прямо обратное. Никуда он не побежит. А, вы знаете, здесь сразу несколько вопросов возникает. Это целый, целый веер вопросов. Знаете, как с картами, когда игроки сидят, вот ты сидишь значит, с колодой карты пытаешься выбрать какую то Но Начнем с самого простого. А почему не может произойти расколе? Ну, потому что понимаете, раскол элит, ведь может произойти лишь в том случае, это как раз Беларусь показывает, когда у вас есть какая-то сторона, которая делает очень сильное предложение. Если у вас сторона, которая только угрожает, ну как бы угрожает, вы, вы просто сплачиваетесь, сплачиваетесь и все, только потому, что у вас нет никакого другого выхода. И на данный момент, ну, конечно, очевидно, что э, вся военная российская элита, деловая элита, которая осталась и которая связана с Кремлем годами, а, сказать, какое предложение этим людям, оно ровно такое же на данный момент, как белорусским силовикам. То есть никуда. У вас есть одна возможность переехать, так сказать, э, быть верными, потому что никаких других вариантов нет. И раскол вид происходит тогда, когда есть, так сказать, на что второе опереться. Здесь этого второго ни для кого нет, условно говоря. У вас есть одна единственная возможность – тихо отползти. Что они делают, да, у нас там банкир Пугачев за границей, Владимир Якунин практически уже за границей, так сказать, и, <связать> эти люди должны будут сидеть тихо до конца. Что касается образования, скажем, альянса, который мог бы что-то изменить реально, то есть альянса крупных промышленников, да, имеющих интересы на Западе, то его не видно абсолютно. И я даже пока не представляю, кто собирается его формировать и может ли его сформировать. Мы пока видим только обратное, что так сказать, Дерипаска, которого ободрали Соединенные Штаты на несколько миллиардов долларов, заставив его отказаться под санкциями от долей, в своей компании, он, так сказать, тем не менее, крайне верен престолу и сейчас дает разнообразное интервью, якобы готовясь к какой-то публичной политической деятельности. Он совершенно не собирается переходить. У нас есть примеры довольно яркие, когда не очень значительные бизнесмены так сказать, крайне неохотно что-то рассказывают о кремлевских коррупционных сделках. Мы их знаем по пальцам одной руки, вообще говоря. Я почти всех их лично видел, на самом деле. Остальные ничего не говорят. Вот, это я к тому, что, значит, для этих больших групп, от которых все зависит, для них нет никакого предложения, поэтому расколы вид как бы берем за скобки. Вторая, вторая мотивация такого давления, да, это, ну, прямое военное запугивание. Оно, конечно, не работает абсолютно. Во всяком случае те, кто хотел бы пойти этим путем, они, как военные аналитики, должны будут в своих бумагах отвечать себе на вопрос, что они будут делать после удара и тактическим ядерным оружием. И, и, и как в течение трех дней будет заканчиваться этот конфликт, чтобы ничего дальше не случилось. Они не могут рассчитывать того, что это не произойдет. Значит, военное прямое давление невозможно. Теперь экономическое давление. Экономическое давление, оно, конечно, это все надо рассматривать. Я хочу подчеркнуть, что я это говорил не для того, чтобы сказать, что ничего сделать нельзя, а для того, чтобы несколько рамку изменить, в которой все засели как бы, с этими санкциями и с этим северным потоком, который реально никакого значения для Путина не имеет. Значит, надо здесь себе ответить на вопрос, что экономическое давление – Понимаете, нельзя долго, это правильно, нельзя там типа, скажем, 7 лет риторически заявлять о том, что санкции будут когда-либо усилены, при том, что вы сами понимаете, что вы в правовом поле не можете провести этих санкций. То есть, попросту говоря, отнять собственность у ближайших друзей Путина, олигархов, никто не может, она в лондонском суде оспаривается. И попытки про них писать приводят к тому, что у нас литераторы, которые это пишут, как во Франции Сисиль Весье, или как сейчас в Британии известная писательница, и их издательство, выплачивают э -э, Абрамовичу, а не наоборот. В этом смысле слова никакого правового инструмента отъема этой собственности, давления на этих людей реально нет. И поэтому бесконечно кричать, что мы, значит, этих путинских олигархов принудим, как бы, экономическим давлением к изменению позиции, это же не так. Дальше. Ограничение экспорта различных товаров, да, стратегически значимых. Да, это важно, безусловно, у этого есть какая-то перспектива, но здесь тогда нужно точно назвать, точно назвать. Что именно будет ограничиваться и каким образом, да, и что это будет означать для российской экономики, потому что невозможно бесконечно требовать, как я считаю, так сказать, громко кричать про северный поток, при том, что большинство экономических игроков хорошо понимает, что этот поток для Путина не очень значим, да, транзит по уже имеющейся украинской трубе упал там что-то не в четыре раза за семь лет. Этого газа, да, там, сказать, он теперь там продается не на 120 миллиардов, а на 40 миллиардов там то там такого в год. И э, все же хорошо понимают, что Путин зарыл один поток, там этот южный, там и трубы там даже достали. Он бросит и северный. Да, он бросит и северный, потому что, э, безусловно, поток северный важен для э, внутри дискуссии об Украине, условно говоря. Но с, с точки зрения. Как бы сказать, как инструмент давления на Кремль, он ни к чему не приводит. И все это прекрасно видят. Поэтому я считаю, что э, не надо сейчас так наивно смотреть на то, что там, ну, там, американцы отступают, там, да, или что отступает э, Меркель, там, Германия и Франция отступают. Нет, это не так. Мы все хорошо видим. Все эти люди сейчас, они просто думают реально, реально думают. И, на мой взгляд, они сейчас в первый раз всерьез думают. Первые семь лет после 2014 года, после аннексии Крыма, они как раз не думали сценарно, что дальше делать с этим режимом. Они весь этот период, там, первую пятилетку, они просто ограничились вот именно что санкцией, которые были направлены на то, чтобы сказать, что нам это не нравится, это неприемлемо, ваша политика, мы надеемся, что вы там одумаетесь. Ну вот, так сказать, все прошло, прошло семь лет. За это время, значит, режим не только не одумался, но он провел конституционную реформу, он вышел на другие проектные мощности своего авторитаризма, делает он как бы что хочет, условно говоря, а в лицо, так сказать, продолжает нагло смеяться. Вот. Поэтому здесь требуется очень глубокая ревизия и очень наши усилия. Вот мы должны здесь сказать, как бы, что... Что из дальнейших мер, дальнейших мер, что и к какому результату приведет это первое, вероятному результату, и самое главное, что делать в случае дальнейших трех сценариев, потому что э, никакой Запад не может себя завести в безвыходную ситуацию, когда результатом является только война. Это, конечно, на данный момент пока этого никто не видит как результат. Вы очень интересные вещи упомянули. Вы упомянули сценарии ответов путинской России на те или иные действия Запада. Судя по всему, вы знаете, о чем вы говорите. Вы знакомитесь с какой-то литературой, какими-то публикациями на эту тему. А можно чуть подробнее, хотя бы несколько примеров? Скажем, что происходит в сфере кибербезопасности? Все это видят. Значит, э, решение проблемы с одной стороны, его нет. Вот представим себе, что Кремль уже получил репутацию киберпреступника, как это сейчас есть. Ну, значительная часть атак ему приписывается. Неважно, он их совершил или третьи лица. Имеется возможность всегда как бы манипулировать серверами. А, при этом Кремль ведь не останавливается. Он же ведь не заявляет а, ни публично, ни на уровне закрытых консультаций, что он борется, да, вот с этой как бы коллективно борется с этой киберугрозой. Нет, Кремль продолжает наращивать свои собственные возможности кибервойны, и все это знают. Значит, э, э, располагает ли Кремль в, от, э, возможностью ответного удара? Да, мы хорошо видим, что американские э, спецслужбы, американские военные эксперты, в том числе даже и публично, Обсуждаю. и британские даже, публично говорят, как бы, допустим, об ударе возмездия в отношении Кремля, киберударе. Но надо сказать, что аналитики взвешивают и хорошо понимают, вот, допустим, как бы президент Байден или, так сказать, премьер-министр Британии да, даст приказ, обоснованный приказ об ответном киберударе, и, допустим, как бы крупный город Российской Федерации погрузится в блэкаут. Ответный удар последует, не приходится в этом сомневаться. Он будет эффективен. А если учесть разницу вот этих вот режимов, понимаете, то, условно говоря, если на Филиппинах один город, значит, численностью 150 миллионов человек погрузится в блэкаут, это очень большое событие. Но э, если э, в блэкаут погрузится один только э, город Саутгемптон, э, понимаете, это будет просто фантасмагорическое событие. После него британская политика должна быть дальше думать, что делать, куда должны плыть военные эсминцы, как отчитываться перед населением, понимаете. Так вот, возможности Кремля мы прекрасно видим, они есть, На это не нужно закрывать глаза. Это что касается, скажем, кибербезопасности. Сейчас это будет обсуждаться на встрече с Байденом. И мы заранее знаем, что за этим ничего не последует. Кремль как бы э, уже не может войти в, коллективную, э, в работы по коллективной э, кибербезопасности, потому что он не вызывает доверия уже последние там как минимум 7-8 лет. И не может быть партнером. Но при этом как бы он себе на, наращивает свое военное программирование и так далее. Дальше. Просто э, формы партизанской войны. Ну вот Кремль хорошо показал за, за 5-7 лет, что он располагает возможно... У нас есть примеры, когда, значит, Запад решился, скажем, там, на встречное уби... убийство в центре Москвы. Ну нет, конечно. Нет, конечно. Владимир Владимирович, как бы, ну, мы не знаем, конечно, там, у нас могут быть разные мнения, одни скажут, что э, там это прямо было его поручение, а другие скажут, что, ну, это самодеятельность, какое-то там подразделение, одного подразделения разведки, Но вот в Берлине, так сказать, застрелили человека, убийцу взяли, как бы, он, готов, он проходил подготовку на специальных базах э, э, э, советской, разведки, э, российской разведки, ну, он там от, отставник и так далее. Но дело в том, что э, все же прекрасно понимают, что нет никаких гарантий остановки этого. И на Западе это тоже все понимают. Поэтому скажем, значит, э, какие это бесконечно обсуждаемые темы, А какие вообще возможности есть э, э, действия? И в этом смысле слова надо, надо еще раз и еще раз, потому что надо взвешивать. Это первое. Второе. Если мы перечисляем все эти как бы, четыре направления, о которых идет речь, у нас ну, есть... вот вы я, я прошу прощения, вы просто две очень интересные вещи сказали, пугающе интересные. Это про взрыв оптоволокна где-то на дне Северного моря и про затопление судна в Персидском заливе. вот Можно поподробнее откуда вообще такие идеи? Но они они где-то зафиксированы. Да, они постоянно пишутся в, там, в военном обозрении, как бы, в, в независимой газете, в, в приложении как бы, э, упоминаются. Они упоминаются, и мы видим прекрасный контекст подготовки. Потому что э, глядя на эту сторону, как бы там, ну, мы видим, что там сказать, подводные беспилотные дроны, да, они развиваются. И им... Дело в том, что там, мы понимаем хорошо, что это же как война, как партизанская война. Тут не, не обяза... Никто же не говорит, это очень важно понимать. У нас в дискуссиях часто мышление о войне, как о большой войне 20 века. То есть, что будет такое фронтальное столкновение войск НАТО и, и войск Путина. Так это же никогда этого не будет. А что будет? Значит, большой сложности партизанская война, где один дрон может подорвать оптоволоконный кабель, а... Значит, ну, посмотрим, как будет рвать другой встречный кабель, там норвежская подлодка. Мы пока не знаем, они этого не пробовали. И это касается всего этого гибридного хулиганства, которым занимаются путинисты. И они этим гордятся. Мы же это видим прекрасно. Они себя ведут очень нагло поэтому. Именно поэтому. Но это не То, есть, Дело в том, то что... есть речь идет о, о, о фактически о совершении террорист международных террористических актов такого гибридного характера? Да, да. И вот здесь надо как бы куда-то двигаться для того, чтобы оценка этого приняла международный характер да? и перешла в правовое поле. И вот тогда возможны те действия, о которых... Значит, говорят часто люди, которые исполнены жаждой мести в отношении этого режима, но месть в буквальном смысле невозможна, потому что для нее нет никакой правовой основы, международной правовой основы, И невозможно, так сказать, осуществлять действия, которые ну, ни на чем не основаны, понимаете, потому что завтра же люди скажут, а почему это происходит, это скажут избиратели многих стран, почему мы это делаем. То есть вы хотите сказать, что задача оппозиции, скажем так, или интеллектуальных кругов оппозиционных, которые находятся на Западе, сейчас состоит не в том, чтобы подталкивать страны Запада к немедленному введению к санкции, а в том, чтобы сформулировать, скажем так, идейно-правовую основу для введения подобных мер, а одновременно с этим проанализировать возможные риски. Да, почти так. Единственное добавить, что нет, я считаю, что не надо. То есть санкции это, должны продолжаться. То есть вот мы сейчас видим, что Евросоюз собирается там в отношении Беларуси принять четвертый пакет санкций. Это правильно. Мы видим хорошо описание этих санкций. Да, они как бы не нанесут удары режиму, но тем не менее, там персональные санкции, скажем, они полезны, потому что они надолго обозначают людей, которые реально в дальнейшем могут оказаться политически ответственными. То есть одно дело там просто включение там, людей в какие-то персональные списки, но потом в дальнейшем важно будет ответить для себя на вопрос, а кто из них реально то есть, несет политическую ответственность, кому мы можем ее вменить, потому что проблема персональных списков в том, что у них есть, так сказать, Иван и есть Петр. С точки зрения того, что они нам, конечно, оба неприятные, потому что они плохие люди, это очевидно, они неприятные оба, и они, так сказать, много плохого сделали, но дело в том, что одному из них нельзя будет вменить политической ответственности за содеянное, а другому можно. В этом разница, условно говоря, между олигархом, там, не знаю, Ковальчуком и олигархом, там, допустим, Фридманом. Попросту говоря, потому что мы не можем нащупать, в чем политическая ответственность товарища Фридмана, понимаете? А что касается Ковальчука, мы, да, можем точно будем сказать, там через пять лет он несет политическую ответственность, потому что он финансировал медиа, которые, так сказать, вели пропаганду, которая привела к войне. Ну, например. Или вот к этим действиям. Понимаете, для этого есть и международная правовая база, тут можно сказать. Вот так же, поэтому списке санкции должны быть. Другое дело, что вот теперь мы должны подумать дальше, что там за горизонтом санкций. Вот 7 лет санкций – это хорошо. Более сильные санкции – тоже хорошо, но давайте себе ответим действительно как бы значит, на самый страшный вопрос, хочу сказать, Данил, который меня уже без так сказать, такого всерьез очень, ну как бы я на нем думаю всерьез. Путинизм возник как результат, и мы все это понимаем, да, такого ресентимента, да, так называемого, то есть обиды, ну, как они сами для себя формулируют, и опираются они, да, на эту инспири... ну, как бы бесконечно возобновляемую якобы обиду населения, да, электората, на неудачу постсов... постсоветской истории. Теперь представим себе, что, даже страшно себе представить, какой масштаб ресентимента на следующие 30-40 лет. 50 лет вообще российской истории образуется у следующих двух поколений, значит, если а, а, а, но этот режим простоит в условиях давления еще 15 лет, вот в его нынешнем качестве, вот или даже 10 хотя бы, это будет такая, такое, такое колоссальное облако ненависти к Западу, ну, примерно равное тому, которое, конечно, образовывается, там, допустим, в том же Иране у оставшихся. Да, у всех, кто там существует. Понятно, что там 2, 5, 10 или даже 20, 30 миллионов из России могут уехать, разбежаться там куда-то. Значит, следующие будут жить в этом ресентименте. Надо будет дальше ответить на эту вот бес... на, на, 15-летнюю, 20-летнюю войну с этим Западом. И этого, э, ведь ситуация даже хуже, чем в, в советское время будет с точки зрения этой ресентиментности сознания. Э, санкции, несомненно, приведут, породят не только санкции, а вообще это война с Западом. Это не к тому, что ее надо отменять, и не к тому, что Запад должен сдаться или искать какой-то диалог с этим Кремлем. Этот Кремль преступен, это несомненно, и диалог с ним невозможен. Но нельзя не отдавать себе отчета в том, что э, мы реально движемся только к одному. Усилению ресентимента, причем на три поколения вперед, которое должно будет дальше сражаться с этим Западом, искать бесконечно способ доказать этому Западу, что все было неправильно, что нас неправильно поняли при Путине и так далее. И так далее. Вот мне передают, что на Геннадия Гудкова возбуждено уголовное дело, то самое дело о найденных якобы у него патронах по 222 статье. Я понимаю, что с точки зрения глобальности обсуждаемых вопросов это может быть не самая важная новость, но тем не менее это очень характерно. Что вы можете сказать об этом? Да больно на это смотреть-то, потому что э, можно было, конечно, сказать, что после отравления Навального и да, его ареста после возвращения, можно было сказать, разбегайтесь все быстрее, потому что э, ясно, что будет дальше. Это дальше и происходит. И э, мы каждый день думаем, о, там, зная хорошо, это все наши друзья, люди, которых мы знаем давно, там коллеги в прошлом и так далее. И на самом деле их осталось на публичной площадке, всего уже человек там ну, меньше двадцати. Потому что уже остальные уже лишены избирательного права, уже под домашними арестами, значит, э, или уже имеют судимости, сидят как Навальный, и вот осталось еще человек, ну, там, буквально 20, может быть. Там. И каждый день мы думаем о том, что с ними будет, потому что э, хорошо видно, что это, э, ну, как бы война по списку, попросту говоря, то, что они сейчас делают. Это не э, где-то там в ФСБ, там, не знаю, в управлении, э, там, в совокупности где-то там в администрации президента, вообще у них у всех, значит, вот сформировался за 10 лет вот этот список. Людей, которые отравляли им жизнь, которых они ненавидят. И дело не в выборах, понимаете, которые состоятся в октябре. Они их уничтожают просто, истребляют просто потому, что они получили эту возможность. Они провели эти поправки, они создали базу для этого, они получили окончательно, они трансформировали режим как раз в том направлении, при котором, да, можно всех этих людей закрыть, остальные пусть бегут. Возвращаясь к нашей основной теме, раз уж мы так завели разговор о санкциях и о противостоянии путинской России с Западом, таком противостоянии, я бы даже сказал, психологическом в значительной степени. А не кажется ли вам, что мы часто переоцениваем степень фанатизма и, скажем так, отмороженности Владимира Путина, если уж такими вот грубыми терминами изъясняться, фанатизма и отмороженности Владимира Путина и его окружения, ведь есть примеры, которые свидетельствуют об обратном. Примеры, на которых редко останавливается наше внимание. Ну, Например, можно вспомнить о том, как Трамп позволил себе совершенно спокойно, не дрогнув ни одним мускулом лица, разбомбить ЧВК Вагнера. И не понести за это никакой ответственности вообще. Мы можем вспомнить о том, что произошло после того, как Эрдоган сбил российского летчика. Он не понес никакой ответственности. Мы можем вспомнить о том, как в прошлом году азербайджанская армия, вооруженная, так сказать, неоосманской империей, крошила, значит, российские панцири, в которых сидели армянские военнослужащие в Нагорном Карабахе, и ничего за это не было. Путин, в общем-то, смирился. Не кажется ли вам, что Путин вот больше строит образ так, скажем, если уж мы заговорили такими грубыми, обвазькими категориями, «держите меня семеро», что называется, известный образ такого вот беспредельщика, отмороженного, совершенно ничего не боящегося человека, хотя в действительности он человек сверхрациональный. Ну, во-первых, я не буду этого опровергать горячо. Почему? Потому что, во-первых, мы... Ну, может быть, и увидим даже еще впереди как раз э, такие столкновения, при которых мы в этом окончательно убедимся. Потому что проблема в том, что да, были такие эпизоды, но, э, конечно, так глядя на последствия, все время думаешь о том, что э, да, такие были столкновения, которые не изменили дальнейшего, там, ну, дальнейшего хода действий да, в целом. Не только во внутренней политике, но и во внешней тоже. Потому что вот там вагнеровцев убили, допустим, в Ливии, в Сирии. Вот. Но, тем не менее, в Африке продолжается продвижение российское, да, в том числе и военные, и инструкторов, и, то есть этих самых вагнеровцев там, ну, в ЦАР. Допустим, и такая же история вот, со всеми этими эпизодами, где речь идет о разграничении каких-то линий, как где на этих линиях происходят столкновения, которые быстро разруливаются. Надо сказать, что, насколько я понимаю, встреча Путина с Байденом, в ней там может быть только три реальных пункта повестки, один из них это как раз поддержание коридора связи, да, коммуникации в случае чрезвычайной ситуации, для того, чтобы прекратить быстро прекратить непредсказуемые последствия столкно военного столкновения. А, да, может быть, я не знаю, дело в том, что это открытый вопрос, никто не пробовал, понимаете, одно дело там... Значит, просто, как это было, там, правильно, высылаете? Там, на вас едут, как бы, и вы взяли, американцы и ударили, как бы, ну да. А... И все, да, и все, и все, значит, да, может быть, где-то написаны какие-то бумаги, но я этого не читал, я бы с интересом прочел, если бы кто-то сказал бы, что да, там было заметно изменение позиции Кремля, что, допустим, он как бы перестал действовать определенным образом. Но мы же видели совершенно обратное дальше, понимаете, то есть... Мы даже это видим сейчас наглядно. Ведь, собственно говоря, захват гражданского лайнера. Везде как бы эти картинки, описание того, что Путин сбил бук а вот Лукашенко посадил этот самолет. Москва ничего не предпринимает, не осуждает. Мы не знаем ни одного случая, когда бы Кремль вообще, э, ну, сказал бы, да, что ну да, тут какая-то ошибка имела место, Там, допустим, мы. Признаем это, и... или не признаем, неважно, это политика мировая, в ней не нужно признавать ничего, не требуется не признавать, ни каяться. Достаточно просто, так сказать, действительно дальше да, прекратить на какое-то время все. Это все, все оценят те, кто этим занимается, потому что занимаются этим специальные службы, и они прекрасно видят, как бы как правильно сказал однажды Обама в разговоре Путину, да, выслушивая его рассказы о том, что мы ничего не делаем, он сказал: что Владимир, ну мы же не слепые. Ну, вы же не думайте, что мы слепые, потому что Сказать, это можно на, не публи, на публичном уровне рассказывать, что угодно, но на таком уровне, когда вы, как бы, надо понимать, что сказать, все э, врубились в оптоволокодные кабеля и слушают друг друга. Это не только американская разведка включилась в датские кабели под водой, как бы, но туда же включены российские, российские э, подключены к этим кабелям прослушивающие устройства, Поэтому как бы, и а немецкие значит, подключены сюда, в Белое море, и слушают Кремля. Кремль, это понятно. Но не нужно, так сказать, брать в лицо, что этого нет. Вот в этом смысл. Но Путин же так не делает, понимаете. Этот, он не признал ничего никогда и нигде. Ни публично, ни на уровне дипломатии. Поэтому я не знаю. Я, я думаю, что отчасти я не оспариваю. Потому что мы просто этого не знаем. И может быть там окажется, что, скажем, вы правы. И может быть окажется, что на следующий там такой на следующем повороте мировой политики кто-то решится на шаги, которые изменят положение. Ну что ж, будем надеяться, что однажды все-таки на Западе появятся люди, которые адекватно оценивают эти угрозы и психологический профиль руководителей России и смогут действительно что-то изменить в этом противостоянии. А с вами были Даниил Константинов и Александр Морозов на канале Форума Свободной России. Не отчаивайтесь и оставайтесь с нами. Всего доброго.